Мне показалось интересным накормить иностранцев русскими конфетами. Я. Hello, I'm from Thailand. Hello, I'm from Korea. I'm from Sweden. You? I'm from the Netherlands, from Amsterdam. Я выбрал, например, Мишку Косолапова. Мишка Косолап. Мишка Косолапый. Милка Мишка Мишка okay. Это okay, okay, <coughs> самая популярная русская конфета после Аленки и решил, что Аленка это слишком банально. Мишка салапы наше спасение. Oh And some weird texture. <laughs> good. Oh, it's chocolate. I love chocolate. Mm -hmm. Yeah, I won't throw up. <laughs> in this. It's okay. fine. It's fine. <laughs> yeah, it's fine. Oh, yeah. I like it. <laughs> Three, two, two one. Mm. I'm taking yours. <laughs> it's crunchy. It's really crunchy and good. You can try, my boy. Mm. Oh yeah. Thanks. <laughs> <laughs> спасибо спасибо это очень странный выбор я согласен это батончик рот фронт но батончик. почему я его выбрал потому что почему-то когда я прихожу кому-то в гости он есть у каждого дома но я не уверен что его каждый любит но он просто есть у каждого дома I like the consistency, <laughs> Very soft. <laughs> <laughs> is it sweet? Yeah. <laughs> I didn't really like this one. <laughs> That's pretty good. Pretty yeah, good. This is good. This is good. Okay, I'm sorry, but <laughs> okay, I think it's not a sweet. <laughs> it's, what, it's, it's like they, they thought of. Hey, let's make cookies. And then, uh, then, they, they, they, yeah, then they changed their mind they, they knew that they had no sugar at home. Yeah. And after that, they just... Uh, we don't need to heat this thing up. We just put it in, in, packet, pump, in small Пряник. Пряник, я подумал, что пусть он будет тульским, поэтому он с начинкой внутри. Okay, Пряник. So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 So it's very good. то подобное, как Это корейская традиция. Не традиционная. Но в любом случае, это, знаете, как... Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Это Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. Я не знаю, как реально объяснить иностранцам, что такое халва Это очень трудно Мне приходилось, не знаю, очень много думать И в итоге ничего не придумывать, когда я ему объяснял Но реально очень вкусная штука И я подумал, что это должно быть в моем топе сладости, которые я покажу Халва в шоколаде Спасибо. Kalashnikov. Yeah. <laughs> Kalashnikov. <laughs> <laughs> it's not as crunchy as the other one. Mm-hmm. Uh, good. It's it's like peanut butter yeah. with a uh, with a chocolate cover. It's like peanut butter. <laughs> mm. Oh my god. <laughs> <laughs> That's <over here>. so <laughs> weird. <laughs> mm. You don't like it. No, I don't like it. Я уже собрал чемодан и уезжаю скоро из Сан-Франциско. Я реально буду скучать, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то поставьте большой палец вверх и подпишитесь на мой канал. С вами был Ракли, до встречи, пока. давай подпишись и пальцы вверх ставь. Расскажи друзьям, до встречи пока.